Это программа «Калейдоскоп. Покоління Next, Сучасні, позитивні та креативні. И наступную четверть години мы проведем разом. Наша молодь діє, але частенько бывает так, что вони роблячи свою работу, остаются поза кадром. Сегодня мы решили исправить эту помилку. как прокачать у собі лидера, как развить себя и команду. Кем бути и что робити, коли ты координатор молодежных проектов. Про це все мы сегодня поговорим с Катериной Ивановой. Привет, Катю! Привет, Марина! Очень рада встретиться с тобой! Расскажи, как давно ты понимала, что хочешь брать участь у молодежном Руси? Как такового понимания не было. Все началось с проекта «Молодежь дебатует". Он реализуется в Лазово уже несколько лет подряд, но это был 2016 год. Меня позвала Светлана Гугис, координатор этого проекта, помочь ей с молодежью потренироваться самой и побыть там судьей. Вот это мне понравилось, я решила, что хочу участвовать в каких-то других проектах, поработала в Центре молодежи, потом начала учиться в Харькове, в Киеве, во Львове молодежной политики и сейчас вернулась как координатор молодежных проектов. Почему ты захотела стать координатором проектов? Опять-таки, не было четкой цели стать именно координатором проектов. Как я говорила, все началось в 2016. В 2017 это продолжилось. Дима Санников, просто директор Центра молодежи, создал молодежный хаб. И после того, как он ушел в Центр молодежи, заниматься молодежным хабом было уже некому и получается его полномочия принял новый директор центра молодежи Вадим Гоч и также я как координатор молодежных проектов хаба. Какими якостями должны владеть хлопцы и девчата, которые хотят обучать молодежный рух? Ну Во-первых, этот человек должен быть активным, он постоянно должен хотеть что-то поменять и при этом еще знать, что он хочет изменить, а не так, что сегодня он хочет одно, завтра другое, а послезавтра третье. А, Во-вторых, он должен быть целеустремленным и всегда добиваться того, что он хочет. Вот поставила одну четкую цель, он идет постепенно, медленно, быстро, неважно, но главное, чтобы он доходил до конца. А так основные, ну это основные приоритеты. Больше ничего такого нет. Каждый человек увлекается тем, что он хочет. В принципе, каждый подойдет, если у них у него есть качество активного и целеустремленного. В Лозовой таких ребят достаточно мало, потому что все сконцентрированы только на ЗНО, на подготовке, на поступлениях, и никому уже не важно развивать именно город, потому что все устремлены переехать Харьков, в Киев, большие города и развиваться там. Какие темы питания хвалиливают нашу молодь? И какими питаниями занимается твоя команда? Основное, что сейчас волнует молодежь старших классов, это, конечно же, проблема поступления, проблема ЗНО, взаимоотношений с ровесниками и взаимоотношения в семье. Некоторым не хватает внимания родителей, некоторые хотят больше получать бесплатного развития в ЛАЗовой, то есть бесплатные какие-то курсы по английскому языку, бесплатные тренинги, семинары. Некоторые хотят больше развлечений, потому что негде вечером собраться и посидеть с друзьями. Наша команда пытается обходить сразу все сферы, это сфера развлечений, сфера занятий и досуга, чтобы молодежь могла полноценно развиваться у нас в городе. Что самое ты полюбляешь работать своей командой и над какими мы сейчас работает молодежный хаб? Со своей командой я люблю проводить больше всего мозговой штурм, когда мы придумываем какие-то проекты, потом хотим их реализовать. Некоторые проекты, конечно, погибают на стадии планирования, потому что мы опираемся в то, что не хватает каких-либо финансов, каких-либо других средств, и мы не можем их поплатить в лозовой. А, еще люблю пить чаек со своей командой. Это всегда сопровождают наши проекты, наши гениальные идеи, всегда это чаек. И естественно реализовывать проекты уже готовые. Нравится писать сценарии к фестивалям, к крупным мероприятиям. Сейчас мы хотим оплатить вечер пятничного кино. В принципе, у нас уже давненько показываются фильмы именно в пятницу. Но сейчас мы хотим создать именно как бренд, чтобы каждый, каждый лазовчанин знал о том, что в пятницу в центре молодежи и в молодежном хабе проходит просмотр фильма. Также мы планируем создать игровой клуб, это будет определенный день недели, когда также все жители города смогут прийти и поиграть в какие-нибудь настольные игры. Планируем сделать день науки, это будет 15 февраля, целый день посвященный математическим наукам. Да, там планируем сделать тренинги и семинары по физике, химии, биологии и информатике. Возможно математики, но пока что это в проекте, да. Планируем провести анимо-фестиваль э, в марте. Я не помню, какого марта. 21. Планируем провести анимо-фестиваль 21 марта. Тоже для всех жителей будет интересно, потому что в этом году мы планируем не просто сделать какую-то вечеринку для наших анимешников и наших любителей поп культуры а также пригласить косплееров из других городов. Чи вы используете возможность грантовых программ для своих проектов? Какие из них вы уже реализовали? Да, реализовываем. Все началось с программы «Малых грантов» в ЮНИСЕФ. Тогда мы сделали альпинари в городе, в центре города мы высаживали. Также был реализован фестиваль субкультур. При поддержке киевского диалога это делалось сейчас прошлый директор Центра молодежи Дима Сальников. В марте 2019 года мы провели проект «Бюджет участия», который финансировался благотворительным фондом «Благо» и «Жайзет». Мы делали обучающую школу по бюджету участия, рассказывали людям, как работать с бюджетом участия, что это вообще такое и как можно его продвигать в нашем городе. Програма бюджету участі надає шанс перетворити наше місто та громаду на місто мрії і надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету. Мрієш озеленити свій район чи облаштувати велосипедну доріжку, втомився від поганих доріг, пошарпаних дворів і розбитих дитячих майданчиків. Не хочеш чекати змін, а готовий створювати їх самостійно. Бюджет участі те, що тобі потрібно. Будь-який мешканець може подати проект, пов'язаний з покращенням життя в місті та громаді, взяти участь у конкурсі, перемог в голосовании и смотреть за тим, как его проект реализуют в рамках бюджету, Сейчас мы реализуем проект молодежных хабов Харьковщины Драйвують Активность. В нем заложено несколько этапов это акции по электричкам, мониторинг общественного транспорта в зимний период, общественные толоки и координации, сплоченность наших хабов в совместной работе. Я чула, что зараз хабы створили свои объединения в Харьковской области. Чи так Расскажи детальнейше, как это отображается на работе с молодёй? Да, мы сделали свою собственную филию и вошли в ассоциацию Центром молодежи Украины. А, как отображается, раньше мы работали локально только в Лозовой, в Лозовском районе, в Лозовской ТГ. Сейчас мы будем работать вместе, вместе координировать свои действия, проводить какие-то крупные фестивали уже всеми хабами, их сейчас на данный момент 7, и один центр молодежи появился недавно в Зюме, он тоже к нам присоединился. Мы планируем вместе проводить какие-то проекты, возможно турнир по логическим играм, и в... Принимать участие, естественно, будут не только жители лозовой уже или, к примеру, Первомайского, а сразу все хабы Харьковской области. Какие встречи и тренинги проводятся в хабе? И как молодь может узнать и взять в них участь? Проводятся тренинги на совершенно разные темы. Это может быть и кипербезопасность, и профилактика ВИЧ-спида, и также тренинги по саморазвитию, ораторское искусство, социальное предпринимательство. Скоро у нас будет тренинг. Также любые тренинги на мотивацию, построение проект целес. В общем, каждый может выбрать что-то интересное для себя. Попасть очень просто. Нужно просто прийти в дату проведения тренинга в указанное время. В основном они всегда бесплатные, так что любой желающий может посетить. Ты, координатор молоди, ведуешь разные семинары для увеличения квалификации, Да, ты уже стыгла побывать. Я побывала на тренингах от GIZ, училась практически год, там были разные темы, как управлять хабом и как взаимодействовать с молодежью. Также побывала на Харьковской Open Grand School, там учили правильно писать проекты и подавать грантовые заявки. Побывала в Львове на Львиве, открытой для социальных предприемцев, там неделю нас учили тоже писать грантовые проекты, работать с молодежью и как построить на молодежных хабах свое социальное предпринимательство. Ну и были многие другие тренинги, они были не такими масштабными, просто что-то для повышения своей квалификации. Также прошла тренинг молодежный работник. Я считаю, что это один из самых крутых тренингов, которых я посетила. Это государственный тренинг. Как ты уважаешь, что может сделать молодь для нашего места? Много чего. Если даже взять тему этого скид-парка, достаточно всего лишь сплотиться, найти какой-нибудь хороший грантовый проект написать проект, может быть с нашей помощью, мы никогда не откажем, мы всегда поможем и реализовать его. То есть я считаю, что в основном нужно сначала сплотиться, найти ребят по своим увлечениям и вместе уже действовать. И на устанок, чья у тебя девиз, формула успеху и одновременно парада, якой бы ты хотела, поделиться с иншим? Как такового девиза нет, но я хочу сказать, чтобы каждый не боялся начинать действовать, каждый начинал что-то делать себя, не ждал, что кто-то когда-нибудь придет и сделает. А... Начинал самого себя, не выкидывал там бумажку на улице, потому что кто-то там уберет, кто-то подберет, а сам подошел, выкинул и пошел в мир Вот с этого, я думаю, начинается а, активное действие. Дякую, Катя. Саме мы, молодые люди, должны змінювати існуючу систему, а также підвищувати рейтинг нашей украины на международном уровне. Скептики стверджують, что молодь – это отсутствие опыта. але каждый из вас должен развить этот миф. Адже за такими, как мы – майбутнє Украины. А это была программа «Калейдоскоп. Покоління Next. Побачимось!